Ну чё, гай, всем здесь подписчиков, привет, сейчас я играл, собственно, с вантапом на Гарис если что, обновление для вантапа будем делать, собственно, после 5000 участников в Телеграме, поэтому вступайте туда, в закрепленных комментариях Телеграм находится. А так, сейчас я показал, собственно, метод инжекта вантапа, и, собственно, поиграл на серваках, потестил античит, по RDM, побегал, пострелялся, вот, ну, Че, погнали? А да, еще хотел бы сказать спасибо за ваши лайки и за аккаунты, которые вы мне предоставляете, собственно, для сливов и так далее. Вот. Ну, теперь точно всю инфу доложил. Погнали. Так, насчет инжекта, собственно, качаем архив. Дальше чит выбираем, который хотим заинжектить. Переносим его на рабочий стол. Собственно, перенесли. Дальше в игре ставим в свойствах бета-версию вот эту вот. И заходим в игру x64 выбираем, дальше открываем процесс хакера от админа, .exe, inject DLL, ищем, собственно, dll.com и инжектим. Нажимаем insert. Если у вас ноутбук, то fn плюс insert. А насчет обновления этого чита, сразу скажу, как только в телеграме стукнет 5000 подписок, мы выпустим обновление вот добавим собственно нужный функционал по типу сохранения конфига по типу юзер-группов по типу еще некоторых вещей которые тоже нужны будут Endlist тот же самый наверное тоже добавим ну да в принципе все нужные функции добавим когда будет 5000 подписок собственно в телеграме вот поэтому подписывайтесь если что, в telegram в закрепленных комментариях ну как-то так Надеюсь, собственно, всем понятно, как инжектить. Пойдем сейчас на серваки. И да, кстати, это самый стабильный чит из X64 версии. Потому что госту, в которой лежит, собственно, на кое-каком форуме, он нестабильный. Поэтому это самый стабильный чит. Вот. Ну ладно, погнали, собственно. Спасибо, собственно, подписчику за аккаунт. Собственно, да, на Magic я сейчас... Если что, Кости Николаеву передаю привет. Он сказал, если будешь снимать, передай привет. Да не проблема, братан. Передаю привет. Спасибо за аккаунт, так сказать. Ну что, пойдем по рофлям, по Ну что ж, собственно, берем калаш. По какой причине я по тебе стреляю? Я не знаю. По приколу стреляю. Почему бы и нет? Ой, открыл дверь. Здрасте, господа. До свидания. Давайте закуем в наручники челика. В принципе... А, ладно. Даже так? Ну ладно. <звы> <звы> не, чувак, сори, со мной не прокатит. Со мной не прокатит. Собственно, значит, с мэджика я вышел, зашел на мафию, потому что здесь наборная админка у чела. Можно, в принципе, <звы> рофлить над дурачками. Например, вот, вот этого чела забанить на... Ну, не знаю, укажите причину фрикил, допустим, да? Насколько? Ну, давай на 10 минут. Окей, okay, забанил. <laughs> Ладно. Мы можем вообще весь сервак перебанить, я думаю. Допустим, вот этого чела тоже за фрикил. Пускай сидит, отдыхает. Давай на... Месяц, 10 месяцев, пускай сидит, отдыхает. В принципе, здесь сану админка не нужна, на сервере никто не играет. Серые витки, бесполезный сервак, не вижу смысла вообще в нем. Я реально не знаю, зачем вообще здесь играть. Тупо, тупо. А, слышу, у меня там еще лимит, походу, дело. Хм. Или не лимит? Не, лимит, лимит, все правильно. Ну давай, окей, фрикил. 10 минут. А, я могу максимум на 10 минут, что ли, банить? Ну ладно, пофиг. Забаню всех на 10 минут. Фрикил Или у меня таймер лимит просто стоит А, у меня лимит, я понял Чем у меня там написано? Че там? Подождите немного Понял, подожду, ща подожду Не, ну админка здесь, конечно, кринжовая Ладно Подожду, подожду Давай вот этого забаним тоже за фрикил А теперь я могу забанить на месяц, например, 10 месяцев? Могу Могу, 10 месяцев, пацану дал. <coughs> нормально, нормально, нормально. Лимита никакого, я так понимаю, нету. Ну, все, серы, собственно, освободили от людей. Неплохо. Давай на 5 минут бахнем это. Все? Нет, еще чуть-чуть. Еще так, давай на 5 минут. Так, бан. Так. Фрикил. Не, давай не 5 минут, давай 10 месяцев тоже. Бам, отлетел. Не, не отлетел. Еще надо подождать. До да сколько ждать-то? Может, хватит. Занитус. Какой-то чел занитус. Ладно, давайте попробуем еще сервак нагрузить. Есть тут, конечно, стакер. А, не, стакер убрали. Наконец-то он его убрал. Удивительно. Ну-ка. Че здесь? Могу забанить или нет? Алё, молодой. Фрикил. Давай. Месяц. 10, Улетел. Улетел. Ну и последнего зенитуса и все собственно серый свободен неплохо сыграно так сказать победа отличный Серый увитки, отличный замечательный со скамером работает пизды получает сейчас подождем чуть-чуть и забаню последнего вот этого чела ты живой поход не живой ну ладно там уже все в это в камере сидят эх какая жалость Эх, как же так там? Онлайна нету, ничего нету. Как же так? Месяц. Бан. Все. Все, освободил сервис, серр захватил. Победа. сука, Ну и кринша. Вообще кринша. Никакого лимита. Вообще ничего нет. Просто есть гребаная тема под названием таймер-лимит на бан. Это все, что тут есть. То есть, если чувак много-много кого банит. Типа, система не может определить, я так понимаю, что он всех банит. И всем становится пофигу. Лучше бы они сделали какой-нибудь таймер-лимит нормальный. На, например, вот в день можно банить всего 2-3 раза, и все. Тогда бы админку бы никто не слил. Ну, как-то так. Погнали дальше. Так, я вернулся на Magic. Здесь, в принципе, собственно, админы больше не напрягают. Потому что там, когда я ливнул, меня напрягал кое-какой админ. Поэтому я решил выйти. Ну что, давайте подммим опять. Войнушки по стрелушке. Бам! По лицу залетело. Подписчик сказал, можно аккаунт сливать, поэтому мне, в принципе, все равно. Забанят меня, не забанят меня. Вообще пофиг. То есть я могу просто брать и делать вот так. Вот так, да. Сейчас я бонус переключу на хэд. А, ага, ну уже стоит, окей. Okay. Вот так, короче. Неплохо. <сCC> <сCC> Сейчас там админ меня, наверное, схватит. Или нет? Ладно. Ну, админ, хватать будешь, аля? нет, не будет. Он будет меня пока ддмить, ладно. Мадмин, RDM kill bankill. Что же ты сделаешь? Испугался, испугался. PFX, PFX, давайте PfX попробуем забанить. А, куратор. Не, забаним. Хотя. Нет, не забаним. А может забаним? Давай проверим чисто ради интереса. М10 Но он рп А, так он блять Не, с... не могу а, алло, алло. Стой, погоди Во, отлично, 1 нн упал Вантап тапнул тапера Здорово Блять, здорово Здорово Привет Куда тебя тап? Куда На базу меня т.п. обратно вот что значит договорённость с аудиторией, никакой коррупции. Спасибо, спасибо. Куда надо как раз? Доставка на дом. Доставочка, доставочка. Ой, сука. Вот это я понимаю. Вот это да. Вот это нормально, вот это по-нашему. по, по грисмодерски Скорее всего того куратора снимут. Это будет очень жаль. Но yeah, меня забанили на час В <laughs> видосе все увидишь, чувак Спасибо, что это поддержал <laughs> Неплохо получилось, неплохо Нормальное ТП, нормальное ну, Ладно, пойдем этот софт, собственно, другие по потестим На античиты и так далее Может быть где-то он не работает, я хз Пойдем глянем Короче, зашел на Доброград Здесь, в принципе, ничего не детектит Насчет счет бота не знаю, потому что надо покупать пушку А пушки у меня нету Вот но насчет э, визуальной части все замечательно Прорисовываются абсолютно все юзеры, ничего не лагает И все чудесно Все просто чудесно все еще стоит тут. Охренеть машина, да, крутая Ладно, ну, Доброград, в принципе, гак чуть не детектит Все нормально Ну, типа, играть можно Если что, насчет дистанции визуалов тоже ее здесь нету В этом чите сейчас, на данный момент аж обнов не было с 5000 в Телеграме, собственно, обновы начнутся, вот, а так, в принципе, даже когда у меня все визуалы прорисовываются, FPS нормальный, стабильный, ничего, так сказать, не приседает, можно спокойно с ВХ играть, антискринграб тоже на сергвард, если что, работает, играть спокойно, так сказать, если вы хотите на ну, Доброграде с читами играть, вот, ну ладно, пойдем дальше, потестим еще что-нибудь, Решил, короче, еще на иннексе в проверить. Ну, типа, че, не банят ничего? ВХ спокойно работает. Насчет таймбота не знаю. Сейчас попробую полицейского взять. Да тут даже банихоп нормально работает. Типа я хз. Они, мне кажется, только залуашки банят, и все. Все плюс-плюс 4 -плюс они вообще никак не тронут. Поэтому Габелла что скажу. Чисто изи можно катать, ничего не лагает, все нормально. Я все-таки в этом чите, в этом вантапе, которая сейчас очень хорошая оптимизация. Спасибо Войду, так сказать, за оптимизацию, реально топовая. Даже на слабых пока будет все зашибись, вот честно скажу. Ну что ж, давайте возьмем полицейского. Сейчас узнаем. за прикол. Собственно, собственно, детектит или нет. Ну, как я вижу, что нет <сотор> Правда, у меня F-меню открывается Ну, ничего страшного Главное, что приактиваться имбота Ничего не банит Фрик дамаг? Такого правила на этом сервере нету Такого правила нету на этом сервере Нет Но НРП даже вырезали Да ладно тебе? Подожди, сейчас... Да забирай, забирай. Хочу я все на чит тэщу. Ну-ка, что он устроит? Она, У нас машина сгорела. Яна. Нормально? Яна я типа... Она, тебя делает, что не трогай, Ты Яночке хочешь подарить то, что я сейчас обокрал? Неправильно ты это делаешь. Нет, нет, я не хочу подарить ей. Я наоборот хочу. Ладно, Яночка в наручниках посидит, пофиг на нее. Кого я сбила. Яночка РП модель. А это че делаешь? Я сажаю всех. Ну, короче, все работает. Можно, собственно, ливать отсюда. Антищит здесь ничего не детектит. Единственный прикол, надо будет Кейбин поменять на какую-нибудь РП поставить, нормально будет. Да. А так, в принципе. Все, воркет. Погнали дальше. Так, зашел я, собственно, на Fusion Давайте Галуа Луадер, так сказать, проверим. Сейчас я ЛУАшку проранскрипчу. Значит, возьмем, собственно, всеми любимый Unisec Key Patло. Так, открываем, собственно, мис, Глуа, Галуа. Правда, потом Галуа немного по-другому будет работать, как в KFF и Сейчас только так она работает. Потом не будет менюшка появляться. Потом просто в обдату закидываете, и все. Вот, но обновы все равно, напоминаю, будет пост пяти так сказать, участников в Телеграме Пока что обнов не будет, пока пяти не стукнет Так, ну че, давайте найдем какой-нибудь кейпад и хакнем ее Бэм. Так, давайте забиндим, собственно, кейбинт Юни угу. А, ну да, кейпад логер до сих пор работает Ть. Так, здравствуйте Блин, у тебя тут ничего нету. Ладно, давай, удачи. Денег дачи. Эх. Так, ну что, давайте подеймем детей. Если что, в этом чите, в принципе, NoSprit работает на SOB и на М9К, поэтому с ботом здесь все в порядке. Так, купим патронов. Ну и погнали. Здорово, пацаны. Сейчас посмотрим, когда там меня админ забанит. Подождем. Потерпим. Вы не можете себе позволить ама, очень жаль. Сейчас немножечко денежек зафармим. Денежки. Минуточку. Мне нужны денежки, пацаны, на патрончики. Когда уже админ тэпнется, интересно. Я уже весь спаун перестрелял. Хм. Ну ладно, ничего страшного. Попаем дальше патроны. Правда, не те, вот эти надо. Угу. Спасибо за денежку. У этого чела вообще деньги кончились. Нормально. Замечательно. Так, спецназовца тоже надо убить. Отлично. Админ, вы где? Когда бан? Админы. О, бежит, бежит, бежит с ножом. Тихо, беги. Не надо. Стоять, не с места. А где админы? Алло, алло. Я, кстати, деньги подобрать не могу. Непонятно почему. Интересный прикол. Ну ладно. О, наконец-то. Это, правда, не админ, но ладно. Схватов, Смотрите, какой прошу. прикол. Вернее, здорово, мужики. Мужики, здорово, мужики. Чё с ебалом? Мужики, чё с ебалом? Мужики, у меня патронов нет, мужики. Минуточку. Минуточку, патронов нет, мужики. Тихо, стоять. Стой, алё, зачем? Ура, админ, наконец-то. Сам... Димочка. Ты Димочка. Димочка, я у тебя тут юзеров убиваю. <laughs> Спасибо, что грохнул меня. Нет, а <laughs> ой, хорош, ой, хорош. Нормально придумано. Погнали, пацаны, погнали. Погнали. ой нормально нормально вот это я адми... вот это администрация это я понимаю вместо того чтобы стимайдишник взять и сразу же посадить он, блять меня пизганом вперед чтобы я еще больше перестрелял сука гениальная администрация так зашел на русалит продемонстрирует собственно суббейс вам как раз м9к я уже продемонстрировал давайте суббейс собственно на ну, СОБС как бы тоже работает Правда, здесь год мод на дорога. зоне сейфа. Сука, самый тупой, Не обзывайся. Че с моделькой? Че это было? Че с моделькой? <laughs> Ладно. Быстро меня админ бахнул. <laughs> Школьник обиделся. Так, пойдем на другой русселит. Так, я на другом русселите. Поехали. Собственно, начинается КВН. А, и заканчивается, нормально Или все-таки начинается А, софтер, понял, ну погнали, братиш Давай Полег пацанчик, очень жаль И меня забанили Спасибо, спасибо А, это тот А, меня забанил тот самый чувак, который был как раз Софтом, я так понимаю Замечательно, чудесно ну и напоследок, как же не prd на Umbrella? М -м, даже не знаю. Да, на Umbrella, конечно же, тоже детектить ничего не будет. Зато вот на Umbrella сколько онлайна? 81, да? FPS замечательный. Вообще микрофризов нету, это удивительно. Реально удивительно. Правда, <смех> но у оставляет желать лучшего почему-то. Хотя нет, вроде попадая, Правда, вблизи, но ладно. Ничего страшного. Open the door, мэн. А ему похуй. Ма тут стоит. Нормально пацанам. Бухают, видимо. Ну ладно. Кого-то попал. О, мэр. Я мэра убил. Изи, изи. Ну-ка, давайте с ппшки постреляем. Не, с ппшки хотя бы попадает. Вот с того пекали что-то не попадает. Мне кажется, в тикрейте проблема. Ну ладно. Так, минуточку. Ага, тут гринзона. Понял. А тут? А тут нет гринзона. Ой, минуточку, минуточку, минуточку. Уважаемый, минуточку. мамка косой, братан. Ну ты вообще. Кто ты там? Кто ты там? Кто ты там? Я тут, да. Вплотную че, с дробовика не попал. И вот, сука, чё за кринж. Оп, минус. О, Моника О, Моника ищет. Сука, кринж. О, боже, дети малолетние. ё Куда вам там добавить, батик Минуточку, минуточку. Так, тут не простреливается, да? Не простреливается, логично. О, войнушки по стрелушке. Господа, минуточку, минуточку. Блин, секрет сервера, как он меня бесит. Половина патронов просто не регает. Сука. Ладно. Надо убить админа, забаниться. Но админов, я так понимаю, я не нахожу. Потому что я уже перебивал пол сервера и... Походу, дела я до сих пор админа и не убил. Тихо-тихо-тихо. <сёк> Блять, он вплотную не попал. <сёк> Сука, это сколько должно быть фп, вп, чтобы вплотную так не попасть с дробовика? <сёк> Блять, кринж. О, 15 минут. Ну все, собственно, наигрался, через 15 минут можно зайти также подэмить. Ну ладно, в принципе все на этом, давайте к чау. собственно жду 5000 участников в телеге и будем, так сказать, вантап обновлять, дорабатывать, потому что здесь в принципе уже визуальная часть нормально работает, немножечко надо ее дополнить и в принципе будет вообще топово, да. Но по крайней мере это самый стабильный чит на x64 версию. Потому что если сравнивать с в хак, который бесплатный, он лагает, он пипец нестабильный. Вот. А так, это стабильность. Правда, приваток очень мало на x64 версию. Всего, в принципе, три приватки именно стабильных. Но бояется, так сказать, стабильный бесплатный чит на x64. Да. Давайте все. К чау.